Всем привет! Меня зовут Малинская Людмила. И сегодня мы будем с вами разбирать мой заказ по восьмому каталогу. Это вот то, что я взяла клиентам. Давайте сейчас с вами посмотрим, что мы заказали. Вот такое вот жидкое мыло со вкусом апельсина. Объем его 500 мл, код 2741. Выставляла в чате Вайбера. У него заказали их несколько штук. Выложим. очень экономичные объемы и стоит дешево сейчас она идет у нас в акции за 199 рублей пол -литра. и со вкусом апель... маленький тоже код 2667 вот столько мне заказали также мне заказали такой вот гель для мытья посуды. Код у нас 30,099, сила древесного угля. Кстати, гель классно все отмывает. Еще мне заказали тоже биогель для мытья посуды, но уже идет из серии Гринли. Код 10,893 цитрусовый микс аромат также из этой серии освежитель воздуха тоже цитрусовый микс девушка одна заказала помнить эту серию код 10903 еще заказали вот такую вот шампуньку Морожка. мороженое идет для жирных волос код 0,638. Из серии Ботаника шампуни заказали. Это у нас лен и масло зародыше пшеницы. Придает объем и кустоту волосам код данного шампуня 87,40. Вот таких мы заказали несколько штучек. Вот три штучки. Такой вот гель для душа с афродизиаками. Девушка одна его берет. Он ей очень нравится. Мне, кстати, он тоже нравится. Классный аромат такой. код 8727. Вот тоник после бритья и депиляции. препятствующий вырастанию волос. код 2573. Он идет у нас орхидея и масло мурмуру. для бритья код 2571. также у нас крем после бритья депиляции 2572 еще вот, заказали мне вот такой вот пятновыводитель кислородный он идет и для белых и цветных тканей код 3027. объем его 500 грамм. Надолго очень хватает его. Поэтому экономичный. Расход его совсем маленький. Такие вот материющие салфетки для лица с зеленым чаем заказали. Код данных салфеточек. Так, сейчас найду, что-то не вижу. Но если кого-то заинтересует, напишите в комментариях. Напишу сейчас. Сейчас просто не нашла. Мелко написано там такое вот мыло сказали, с ароматом клубнички оно и в форме клубнички идет на фигурная код данного мыла 2719 две штучки показали вот такой вот крем для век из серии вербена Это идет у нас против семи возрастных изменений код данного крема 0964 Омолаживающий крем с активным антивозрастным комплексом. Извербенный для ежедневного ухода за кожей век. Вот такой вот цветной корректор для лица. Скрывает покраснение и воспаление на коже лица. Код 6428. Блеск для губ. Вот сказали код 4520. оттеночный бальзам для губ код сорок семьсот праймер для коррекции пор Мгновенно заполняет поры, уменьшает их видимость, разглаживает и матирует кожу. Делает ее мягкой и нежной, создает эффект софт фокус. Активный компонент у нее матирующая пудра выравнивает рельеф кожи. Код данного праймера 6509. Водичку себе вот такой вот заказала мурмур. -мур. Обожаю ее, беру ее постоянно. Вот данной водички 3086 она очень сладкая мне нравится вот именно этот аромат Такую вот, щетку массажем я тебе показала щетку так вот 910 040 понятно классная Также я себе взяла жидкое мыло, пока идет у нас такая классная цена. Код 2741, напоминаю вам. Это с ароматом апельсина и с ароматом малины. У нас код 2667. Из новинок взяла у себя такой вот, вот, вот серии Wellness Попробовать смесь для приготовления с смузи с клубникой. Код 15794. Хочу попробовать я взяла, так как я являюсь VIP-клиентом, у меня есть две скидки 70%. Вот взяла себе на скидку такой вот экстракт черной бузины. Хочу вот попробовать, тоже ни разу не брала, но он идет для укрепления иммунитета. Поэтому вот Нужно попробовать взять. Как раз сейчас приболела немножко. Код 15783. И как всегда, коктейльчик. На этот раз я взяла со вкусом клубники. Коктейль я беру постоянно. Тоже взяла на 70% скидку. Код 15651. Взяла сыну футболочки. Это у нас идет рост 146. Сыну понравились, подошли в футболочки, уже померились. С ним. И на 140. 140 прям сейчас тут как раз уже надевать одевать. Но а чуть-чуть. Через месяц-два можно и ту одевать, уже вторую. Потому что разница в них небольшая. И вот такой вот вся серия бурматиков это тоже 140. Рост. Код белой футболочки 532-838. Так, и сыненьких сейчас вам скажу. 531, 836. И 531, 837. Вот такой вот получился у меня заказик. На 115 баллов. Такой вот классный заказик. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.